Здравствуйте! С вами Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре обновленный набор ключей от компании Force. Артикул товара 5161. Набор на 16 предметов. Это самый популярный набор у компании Force по ключам. Набор поставляется в пластиковом кейсе. И сегодня у нас новый вариант, то есть обновленная линейка ключей. Сейчас компания Ford проводит обновление набора инструмента. Далее мы будем видео это показывать. И начнем мы с комплектации набора. Вот такая идет прокладка между крышек ложится, когда вы закрываете кейс. И вот у нас обновленный ключ. По ширине они ничем не отличаются от старого варианта. Разве что немного толще идут. Рожок опущен теперь немного вниз. И здесь, видите, утолщение идет. Надпись FORCE стала больше. Ну, Артикул ключа таки остался. 24 мм данный ключ. Пишется теперь только возле рожка. То есть не с двух частей. Не с двух возле рожка и накидка. А только возле рожка 24 мм. С обратной стороны также возле рожка указывается 24 мм ключ. Но не пишется теперь хром-ванадивая сталь. Хотя материал э, так и остался, хром-ванадивая сталь, только теперь это не пишется на основном ключе. Размеры ключей в наборе. Так, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ключ, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 и 24, самый большой. плажмент можете вытянуть кейс остался прежний жесткий пластик верхняя крышка на 4 петлях держится тоже из пластика запирание на пластиковой защелке также наклейка осталась внутри force professional tools 16 предметов и перечисляется размеры ключей made taiwan По габаритам, ширина 37,5 размеры кейса, длина 16 сантиметров, высота 5 сантиметров, вес набора 2,3 килограмма. Старый видеобзор на старый вариант ключей у нас есть на youtube канале, вы можете посмотреть. Сегодня у нас обновленная версия. что много спрашивают? У вас новый вариант ключей или старый. Вот у нас новый вариант ключей от компании Force. Спасибо за просмотр нашего видеообзора. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. И при подписке и оставленном комментарии под видео вы получаете дополнительную скидку в нашем магазине. Спасибо. До свидания.